Всем привет, ребята, с вами я, Бравлер Кусяка, и, в общем-то, это уже 10-я юбилейная серия выживания в городе Браузерс Майнкрафте. Да, в общем-то, я вернулся обратно в шахту работать. Ну, конечно же, конечно же, вот я тут покопался, никакой руды не нашел новой, ну, секрет, конечно, что мы новую руду находили. Так, ладно. Там вот у нас Коль что-то бегал, я его видел. Так, надо пойти к Булу, потому что Бул мне говорил, что там он какой-то подарок мне приготовил. А кто смотрел девятую серию, тот поймет. Так-так-так, а ну-ка, что там Бул мне приготовил? Здорово, Бул! Здорово. Сейчас двери закрою. О, привет, не думал, что ты придешь. Привет, Бул, а что за подарок -то ты мне там приготовил? Короче, ну-ка. Подожди. А, ну хорошо, давай. Так. От всех своих цветочков дарю тебе меч. Че? Нифига. Капец. Че? 15 урона. Офигеть. Да я с этим мечом. Могу всех заточить просто. Делал один день. Спасибо тебе, блин. Вот тебе голдкоины за такое, конечно. Вот тебе еще демов. Вот дофига. Все, спасибо тебе огромное. Так, надо бы пойти сейчас к этому Кольту. Я хочу с ним побазарить. Просто я его уже пару дней не видел. Пока, да, пока. Так, где он там? О, вон он в своем ларьке. Коль, здорово. Здорово. Просто непривычно, что ты в этом ларьке. Кусяка, привет, прикинь. К Барли приехал друг, пошли посмотрим. А ну-ка, чё за друг? Как его вообще зовут этого друга его? Ты не знаешь, случай? Просто мне интересно стало, что это Барли за друг, а он даже нам не рассказывал про своих друзей. Вроде золотой Барли? Никогда не слышал о таком. Ну-ка, я думаю, ты единственный, вообще, Барли существует такой. А ну-ка, вот там Мортис что-то ходит. Барли, открывай, давай. Открывай, Барли. Мы слышали у тебя друг. Приехал какой-то там. А, реально какой-то друг стоит. Капец. О, здорово. Че ты? Куда ты это видел? Привет, привет. А ты кто? Ты что за, за реально золотой какой-то? Капец. Вы прям как братья близнецы вообще не отличить. Ну, конечно, по цвету отличить можно. Но, но какой хороший день, надо бы сходить в шахту. А, так будто что ли, работают в шахте? Нифига. Мы уже давно дрожим. Капец, а ты ну, суть черный такил? Это старый знакомый раньше у нас был бизнес? Нифига. Ты чё с бизнеса поднял до мэра, тауна Крутой. Так, я хочу с Мортисом еще поговорить. Приятно познакомиться. Коль. Да, я Кусяка. Новый Бравл Привет, Мортис. Что-то я тебя не видел э, вчера. Привет, Кусяка. Да, привет. А ты где был в то время, когда на нас, блин, роботы нападали? А? Куда ты свалил? На нас роботы, прикинь, нападали. Не скажу. Ну и сиди там. У дверь вообще какая-то. Не закрывается даже. Такую-то дверь себе, конечно. О, бары Кстати, а что насчет шоудауна? Будет сегодня шоудаун. Давайте в шоудаун. О, хочу в шодешечку! Хочу протестировать. Свой новый меч. А ну, че ты меня бьешь? Че ты меня бьешь? ты береш меня золотой Барли? я же сказал меня зовут бравлер кусяка я новый бравлер вот недавно приехал я слышал будет шада да был Бу, будет да пойдемте пойдемте в шадашечку хочу хоть какое-то место занять у меня кстати все есть нифига у него даже броня какая-то там есть так так, я уже заметил, что решили вернуть шеда. Просто давненько не было его. Вообще, я когда первые дни приезжал в город Браултаун, вообще не было шеда. Были только один на один бои. Вообще мне интересно было. Я вижу у тебя новый меч кусяка. Да, Мортис, ты правильно видишь все. У меня новый меч, а я не скажу, кто мне его сделал или у кого я его купил. Короче, я тебе не скажу. Понял? Это секрет, как ты говоришь. Понял? Все. Так, Ну все, давай, Барли, там отчет Давай нам отчет Уже хочу протестировать этот меч Ну ладно, хватит болтать, начинать Один Два Три О, нифига О, так тут еще заполнено Офигеть, наконец-то Это мне Так, а ну-ка пойдем посмотрим Что тут у нас Так, О, я вижу там Мортис, или кто это? А это Золотой барли. Так, давайте. О, нифига он на набуло, тут напал. А ну сюда подошел. Ты че на моего братка нападаешь? Подошел сюда быстро. На тебе по башке. На, на, на. Куда валишь отсюда? Куда сваливаешь? Я сказал, стоять. Стой, моя добыча. Бул, не трогай его. Моя добыча, как я уже сказал. Куда ты валишь отсюда? Подошел сюда. Эй, ты не трогай кольца тут! Ты вообще офигел блин! Хоть ты и друг Барли, но по башке я тебе могу навешать. Пошел сюда! Хо, все, его убили. Выбыл еще один игрок. А, Мартиса, что ли, убили? О, а, ну, кстати... ⁇ -мо ⁇ Коль! Так, сейчас подумал, что мы в теме блин. Да, блин. Так. О, так у него тоже есть такой меч. На тебе, по башке, на по башке, на по башке. Давай, Кольт, бей его. На, О, Блин, много хп сносит. Так, так, так, так, валим отсюда, ребята. Капец какой-то. <laughs> вот это заруба, конечно. Ну, блин, был, конечно, гад. Я думаю, у меня единственный только такой меч. Он себе тоже его сделал. Вообще офигел. Где он там? Куда он делся? О, А ну найди сюда. На, по башке. Так, Барли скажи ко мне, кто вы там? А, Мортис и Золотой Барли. Ну, я уже понял, в принципе. А где был? А где был? Куда этот бычок наш спрятался? Ну, Бул же переводится как бы, как я говорил в прошлой серии. А вон он там за кольтом бежит! Так, не трогай кольта! А ну, подошел сюда! Чё ты тут кольта бьешь? На, на! Подошел сюда! А ну иди сюда, ты был, а, помогите. Давай, бей его, Кольт! Я его сейчас догоню. Подошел сюда, ты, гадина! Куда ты валишь На побашке, на побашке, на побашке, на! Все, я его вольну, капец! О, Коль! А ну, что ты? Куда ты убегаешь? Тим? Нет, не Тим! Ай, блин! Коль, ну, тебе, конечно, меч фиговый! ну ладно, Кольт. Ай, блин, как больно, Коль, давай сделаем так, что ты меня типа убьешь. Ай, как больно, блин, ё-моё, никак не могу убежать от этого злобного кольта, ё-моё, ай, больно, больно, ребята, мне. Чё, как ты убил меня, да? ой ой, ой два хп мне Кольта ставил. О нет, о нет. Ну, всё. Ну, получается, я хотя бы второе место занял. Тоже неплохо. Кольт топ. Да, вообще. Мега хорош. И победил Кольт. Ну, молодец, Кольт. Поздравляю. Да ладно, какая разница. Так, это... Ой, барный золотой. Давай сюда мне. Мой ящик. Дай мне мой ящик. Мой ящик. Так, мой ящик. Так, большой ящик. Так. О, железный поможем, ну. Я бы не сказал, что это, конечно, мега хорошее что-то, но зато ящик есть. Бул, а ты бы не переделал бы. Поздравляю со вторым местом. Не хотел бы вот это переделать в какую-нибудь броню прикольную. Могу? Ну вот переделаешь. Так, ладно. Что там у тебя, Кольт? О, нифига, нагрудник. Я думаю, можно вот этому золотому Барби подарить, в принципе. У него, вот видишь, или Мортису который не рассказывает, где он был все то время, когда на нас эти роботы напали. Вот кому-то просто да это. Сейчас я сломаю. Забирай, забирай. Забирай, Кольт. Кольт, забирай. Кольт, забирай ящик. Ладно, я, наверное, пойду. Все, давайте, ребята. Так, ля-ля-ля. Слушай, Кусяка может отомстить этим роботом, а то они офигели на нас нападать. Блин, ну. Кстати, хорошая идея, а ты вообще знаешь, где они находятся-то, а? Кольт? Че-то... Ну, как мы на них нападем, если мы не знаем, где они находятся-то? Да, я знаю, где они живут, но нужно взять какого-то бравлера. Я думаю, можно взять Була, ты видел, какой у него меч. Ну да, пойдем к нему. Бул, бу, бу, бу. Бул, Бул, Бул, открывай бу, Бул. открывай. Здорово, Бул. Короче... Пойдем к тебе в подвал, чтобы нас никто не подслушивал. Давай заходи, Коль. Так, пойдем, пойдем к тебе. Так, так, так. О, Коль. Короче, Бул, смотри. Поскольку тебя не было в тот момент, когда на нас нападали, поэтому мы хотим с Кольтом за всех наших бравлеров отомстить на то, что на нас напали эти роботы. Прикинь. И он знает, где они находятся. Как тебе идея этим отомстить этим роботом, блин, гадом? Ну, в принципе, я свободен. О, это хорошо. Бери тогда свою броню и пойдем мстить. Ну, сколько мы еще будем идти? Идите за мной, и хватит. Так, все, тихо, ребята. Тут надо будет аккуратно, очень тихо. Потому что эти роботы нас сейчас заметят. Давайте подготовим какой-нибудь план нападения на них. А давайте неожиданно с горы на них побежим. Вон они там стоят, что-то Что-то непонятное. Бу-бу Так, давайте на счет 3 бежим на них Раз И видите, там какая-то фигня непонятная вы Знаете, что это? Я лично не понимаю, что это такое Так, раз Два Три Вперед на этих роботов-негодяев Вы что тут думали? Мы вас не найдем? Оно! Вы на нас нападали? Гады такие Куда вы теперь убегаете? Куда? Оно, а ну, подошли сюда Куда вы сваливаете? Лови этого робота, а ну лови его! Куда он убегает? На побышки, на побышки, на побышки! а реально они спавнятся здесь! Ё-моё, здесь роботы на меня меня бьют! Давайте, я сейчас буду вам этим спавн поинт а я так, ай, блин, этот робот гад! Давайте, ай, ай, на меня все напали! Так на, ай, ё-моё, ребята, бейте их! А я еще в паутину какой-то попался. Черт, ловушка у них тут какая-то. Ах ты гад, на меня пошел. Ты на меня идешь что ли? Ну ты конечно нубик. Так, все, я ломаю, я ломаю. Так, так, быстро, быстро, быстро. Все, они не должны спавниться больше. Добиваем их просто. Добиваем просто этих роботов. Все, они не должны сейчас спавниться. Так, этот робот, ты что думаешь меня убьешь? На, на, все Отлично, вы добили? Вон он убегает, 2 хп ё -моё. у меня есть Эх. Хорош На, держи Все получается? А, вы что, гады, вообще офигели? Ах вы, гады, спрятались Видите ли, давайте бейте их Все, этот последний уж точно Я уверен, ну все, пусть убегает Передавайте там этим своим Робот ты что на меня идешь что ли? На! Ух, конечно, мы этих роботов! Да, дби... это что там такой сидит? Да кто там? Кузяк, смотри, там робот. Да я вижу! Это походу не последний роботы. Это разведчик, походу! Либо это единственный робот. -баба Короче, этого робота надо словить как-то. А ну-ка иди сюда! Так, не зря я себе булыжник брал. Давайте за ним идем. Куда он там сваливает? Опа, опа, опа. Где он там? На, получай, получай, получай. О! Так у него меч все Ну, ты ч? Вс, я его убил. Фух, ребята. Вс, идем. им в Браутаун. но ну, это вообще какой-то капец, ребята. Ладно, я думаю, я буду на этом сейчас заканчивать эту серию. Передам Барли, что мы всех этих роботов победили. Ну, на этом у меня все. С вами был я, бравлер Кусяка, Бул, Кольт, ну и все остальные бравлеры. Всем пока-пока!